Никогда никого не служи. Имей свое мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. Не гонись ни за кем. Только шаг навстречу, но не в догонку. Ты нужен только близким. Это жизнь. Никто за тебя не будет строить твое счастье. Людьми управляет зависть. Никого не слушай. Иди своей дорогой, и не важно, что говорят за спиной. Говорили, говорят и всегда будут говорить. Тебя это не должно волновать.